Испанская Каталония планирует вновь открыть бары и рестораны, начиная с понедельника 23 ноября. Они должны быть заполнены не более чем на треть. Кинотеатрам, театрам и концертным залам также будет разрешено вновь открыться с максимальной заполняемостью до 50%. Однако комендантский час и частичное закрытие районов останутся в силе. Последняя мера запрещает кому-либо въезжать в Каталонию или покидать ее без уважительной причины. В целом, по Испании ситуация улучшается. По сравнению с пиком 30 октября число выявленных случаев COVID сократилось почти вдвое. Ранее министр здравоохранения Альба Верже объявила, что Каталония вступает в прогрессивную фазу сокращения эпидемиологической кривой с различными фазами, которые продлятся не менее 15 дней.